Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы начинаем играть в очередную новую браузерную игрушку от сайта D DMM. Я ссылочку оставлю в описании. Также я оставлю свой ник, все, что вам необходимо будет, чтобы добавить меня в друзья. Потому что я нахожусь в не в одной этой игре. Я нахожусь в различных... Ого, очередная реклама. Нормально, нормально нормально сколько рекламы которые не надо главное чтобы меня потом за права не чтобы мне потом желтую карточку за авторские права не влепили а то уже была такая одна я надеюсь мне больше не придет а если придет то придется договариваться Я придумал... Короче, тут новое название такое. Это будет не... ТП. А, нет, все нормально. Я перепугался. Там, вот есть... Перемотай на пару секунд назад. Ты увидишь, там левел был первый. Я сейчас увидел, и у меня чуть ли... Страх не хватанул. Короче, что я говорил Я придумал новое название к этой игре. Игра загрузки. Потому что я вот сейчас до этого пытался загрузить, там была только чисто одна загрузка. Да и сейчас вы видите. Это будет игра загрузки. Ты постоянно только сидишь и загружаешь, загружаешь, загружаешь. Так, сейчас мы.. О, тут, тут, ту Ладно. Возвращаемся. А, во, да. Значит, я все-таки играл. Уху! Uh -huh. неплохо неплёхо... Да нормально, все давай. Начинаем! Короче, тут, как если мне память не ошибает, ошиб... то здесь надо, типа, ты постоянно ну, с гопниками разбираешься и тому подобное, и их базы захватываешь, и остальное. Но единственное я запомнил, да, типа, что вы постоянно дерешься. Эта игра. быть вообще подходящие для этой роли ну да естественно это не русская не русская локализации но поверьте хоть какая чем не чем никакой поэтому я думаю что нам это тоже не помешает мы с радостью посмотрим лицезряем, пос поизучаем что-то И посмотрим. Что я сейчас сделаю, я не знаю. И если честно, если бы я хотел бы знать, то я бы вам ответил. Ну а пока нет, то и разговора, собственно, нет. Ну и вот, что я вам говорю. Почему не было видео? Потому что я искал, какие можно игрушки вам посмотреть, какие можно поиграть, в какие сами сами можете зайти. Да вообще, собственно, вот. Так, это объяснение. Посмотрим, где мне вообще доступно чё? что. Что-то. это? А. Не, у меня нету. А вот. Посмотрим. Я же правильно нажал. О, значит, топовая будет. Ну, давай, давай, давай. Кавай. И что вторая? Я забираю слова, это кавай. Я они обе. Нормальный. Нормально. Идем дальше. Ну, что у нас третий? Дверь открывается. Неплохо. Неплохо. Ну и... Как вам? Я думаю, неплохо. Можно посмотреть. Поиграть так самим. Потом я, естественно, хочу... Ага, молодец. Молодец. Сначала их принять надо. Вот, все. Теперь смотрим, что у нас там по книжке. О, мне еще кого-то дали. Прекрасно, прекрасно. Идем в отряд. Нет, нет. Блин, как... А, я забыл. Так, сейчас минутку, и я найду, где вставляется отряд и там продолжу. Все, нашел кое-как худо-бедно. В смысле? Че? Че не так? Че не так? О! Понятно. Понятно. Короче, тут оказывается... Так. харем мне мозг выносить -то. Короче, он тут пишет, типа, нету человека подходящего. Они, типа, подходящие, да? Логик. Логик. Так, мне главное лишь... Лишь разобраться. Потом... А, типа она патрулирует город. Все, ща, ща все будет. Ой, блин, точно. Забыл же, звук включить надо. Нет, <свечес> кстати, <свечес> такой. I'm not going to. Okay.